друзья всем привет продолжаем заниматься volkswagen сегодня суббота надо загрунтоваться и пару слов о бурном возмущении аудитории volkswagen этот это клиентская машина он ее делает себе сам не на продажу как бы Сказать, что человек экономит нет, судя по общению с ним, человек не экономит. Просто ему повезло попасть на таких рихтовщиков, которые ну, делают вот так. Да, проще было бы здесь поменять крыло гораздо проще. Не обязательно менять вот так вот четвертушки. Можно было поменять под линию вниз. И было бы хорошо. Но деньги уже были заплачены за ту рихтовку, которая была сделана. А машину так и как бы приняли. Ну и дальше погнали по этапу краситься. Поэтому просто такое стечение обстоятельств. Так повезло. Но вообще по-нормальному, да, тут крыло поменять и машину надо еще поставить как бы на место. Но не об этом. Сейчас есть что есть. Занимаемся теперь дверкой. Дверью, дверкой. Сейчас попробуем, как у нас за ночь высох Максмайер. Попробуем мы это дело на на на. -на, -на. Вот у нас есть 80-ка, блин, но она подзабитая. Ну, просто попробуем, как она чухается, хотя бы. И если сверху забиваемый этот слой, который всегда забивает нажда, то если он присутствует. Да нет, слоя нету. Все, что было налипшее, так и осталось налипшим. А остальное стряхнулось. То есть за ночь Максмайер просох хорошо. А что сейчас делаем? Сейчас проявляем всю поверхность. Берем большой Брусок, на нем у нас тоже, по-моему, 80 одета, да, 80-очка. пыли отводит, машинка пока не нужна. И вычухиваем плоскость, конкретно на 80. ке Так, для большого бруска беру шланг, который к машинке идет, потому что здесь сопротивление уже не такое большое и перестает хорошо подсасывать на большом бруске. Поэтому шланг надо большего диаметра. Потлевочка такая плотненькая. Старая 80 уже не хочет чесать. Надо переобывать на новую. 80 выбил все, Ну по сравнению с тем, что было. Для двух проходов.. Раз, два, три, для четырех проходов шпатлевкой, протяжкой. Очень даже хорошо. Цвет мы уже не сохраним, потому что тут 80 риска. То есть тут дверь вокрас вся идет что сейчас делаем сейчас надо где мой где мой профессиональный молоток забить шишку тут с края еще раз все проявить и на бруске со 150 наждачкой выбить риск машинка тут выбивать не вариант потому что мы потеряем плоскость наждак 150 ка новый чтобы хорошо чесал что у нас тут имеется у нас имеется вот в этом направлении чуть-чуть ямочки а вот тут небольшая ямка здесь все ровно участок сверху ряд шишек которые надо посадить Все шишки, которые выходят у нас сейчас, их лучше убрать сейчас, чем потом это делать на грунте. Пока сохнет шпатлевка на двери, почухаем арочку. Я уже внутряк вычесал, чешется. Короче, за ночь высохла очень хорошо. Чешется изумительно. Чешу 150-кой кубитрон. Сейчас также вычухиваю полочку, вот эту горизонтальную, ну ровно точнее, которая без изгибов. Отклеиваю скотчем и чешу вот эту вот рамку, планку. А, это Хоть это и распыляемое, но это все-таки шпатлевка. Это полиэфирный материал. К грунту он не имеет ровным счетом никакого. Поэтому ножники просто чуть-чуть помельче градации, чем шпатлевка, которую мы шпателем мажем, Потому что тут глаже нанесение. Но все равно это шпатлевка. И никаких вариантов, что ее откарашивать, не стоит даже рассматривать. А, и еще такой вопрос. Что-то я не думал, что он будет. А зачем тут жидкая шпатлевка? Зачем тут же площадь небольшая? Хоть и площадь небольшая, но в площади есть много разных порочек, ямочек, канавочек, таких, которые я уже говорил, что если я буду затягивать шпателем, я пока буду все перетирать, я буду рядом что-то протирать ненужное. А так я тут поднял общий слой примерно на 100 микрон. Я сейчас этих 100 микрон 70 стачу и мелочь останется в самых тех как раз таки кривых местах, которые мне были неудобны для прошпатлевывания шпателем. Это, допустим, вот как дверь, она ровная, я там шпателем мазанул, и все. Там мне жидкарь не нужен, я там это все шпателем выведу. То тут я шпателем за один заход ничего не протяну, Поэтому жидкар, только жидкарь спасет. Капец, крыло живое. Пак... Крыло живое вообще. Его не то что бруском, пальцами трогаешь, а оно перекатывается. Я просто чешу на бруске, все ровно показалось уже. А рукой проводишь. Вот такое. Как бы и неплохо, но... но и ну вот, да, я рукой провожу, оно а ну, а что тут шевелится. <свес> Охренеть. <свес> То есть в этой плоскости все четко. В радиусной плоскости вот плывет рука. Причем так плывешь. Что... Ну, надо еще сделать одну протяжку. Так все по форме вроде и красиво, но на руку чувствуется кривизна. И надо широким шпателем затянуться тут. Это подкидаю там, где я ощущаю провалы. Именно поэтому жидкар удобнее, что его легче на кривую плоскость пистолета нанести, чем вот так вот затягивать. Подготовлено все, уже заклеено под грунт, тут, там, там. То есть я грунтую всю эту сторону. На ту сторону, на порог, пока внимания не обращаю, мне надо загрунтоваться, чтобы отстаивался грунт. Откручено крыло, чтобы можно было прогрунтовать там, потом его поставить на место и уже наполнителем завалить в закрытом состоянии. Подготовлено все, весь проем. Fine это 240 риска, крыло 180 240 и 320 вот это все на машинке разработано бампер 180 240 320 тут 320 здесь 180 тут 120 тут 180 все теперь порядок действий туда грунт по пластику туда везде где мультиповерхность открытый металл и все остальное эпоксидный грунт дверь эпоксидный грунт дверь эпоксидный грунт Туда целиком эпоксидный грунт, сюда только тут, где мультик получается у нас. Сюда эпоксидник нужен. Наполнителем накрою уже все. Ну сюда тоненько. И потом на увеличение. То есть тут один слой полный а, наполнителя именно здесь дальше. Второй слой и третий слой, тут где шпатлевано. Вам нужен наполнитель. Поехали! Так, здесь эпоксидник леклер 10% разбавителя, дюза 1,8%. Сейчас настроим и будем заливать. нанес оставляя его минут на 40 может быть даже на час чтобы он полностью высох на отлип только тогда на него можно будет наносить следующее покрытие Посмотрим по низу он уже начинает подсыхать ну да 40 минут это точняк потому что тут я толстенько наливал а здесь надо чтобы все хорошо высохло если наносить на вот так вот мокрый как он есть он не высохнет, он будет, ну, когда-нибудь он высохнет, но это будет не быстро. А грунт по пластику я нанесу тогда, когда увижу, что уже у меня высох эпоксидник, потому что грунт по пластику, тонкий слой, это 5 минут, и можно грунтоваться. 40 минут прошло, эпоксидник стал полностью, то есть высох. Можно валить наполнитель. Есть такие дела так, эпоксидник у нас перекрыл мультиповерхность. Видно, где у меня, получается, заканчивался шпатлевка и переходила на лакокрасочность металла. У меня там эпоксидник чуть подтянулся. Сейчас его вообще обрисовало, и четко, четко и красиво это видно. Я подождал, пока все это высохнет. То есть разная впитываемость материалов. Вот лил жирно, и где металл граничит с лакокрасочным, вот там потекло. То есть лакокрасочная в себя впитывает растворитель. Металл нет. И само собой, получается, что где металл, слой толще, там начинает стекать, потому что растворитель уходит только наружу, вовнутрь он не впитывается. Но это не страшно, если просто хорошо высушить. Главное, чтобы потек не был свежим. Я, собственно, что и ждал. Час, пока тут подсохнет. А теперь минут 15. Этот грунт сохнет, но это уже наполнитель, он сохнет довольно-таки. Быстро между слоями. На крыле будет три слоя точно. Четвертый под вопросом. Слои не толстые, слои микрон где-то по 30-40 получаются, потому что я разбавил грунт 10%. А здесь следующий слой сюда уже мне не нужен. Просто незачем. зачем. Второй слой ограничится вот этой зоной, где муха как раз лежит. Третий слой вот этой зоной. Четвертый, опять же, под вопросом будем смотреть по факту. Тут вся дверь наливается одинаково. Ну, тут надо отдать просто толщину, чтобы перебиться. А тут равнять нечего. А ну разве что вот тут, ну, опять же, тут нечего равнять. Равнять есть, что вот здесь. Потому что тут шпатлевка хорошо лежит. Поэтому тут надо потолще подналить. 10 минуток еще подожду. И ну, процедура та же самая. Показывать не буду. Уже посмотрим на готовый результат, когда отгрунтуюсь. Закончили грунтование. Здесь 1, 2, 3. Я остаток распылил именно на зону, где я подшпатлевывал последний раз. То есть 3,5 слоя. Здесь, в общем, 2 слоя, и здесь третий слой налит. На бампере 3 слоя, никаких волос нету. 180, 240, 320 отрабатывает четко. Ну и здесь тоже три слоя, чтобы было что тереть. Ох, перелило. А, вру, не три, три с половиной слоя. Аж перелил, в районе потека на нем опять горбик из этого грунта образовывается. А, значит, что теперь будет происходить? Завтра у нас воскресенье, машина просто стоит, простаивается, и не раньше, чем в понедельник, я начну заниматься это наверное элементами а кузов отдельно я хочу чтобы кузов дольше чуть-чуть постоял по времени, потому что на элементах все как бы норм я это дело все перетяну бруском длинным протянусь по нему, посмотрю просто а вот на крылышке я хочу чтобы все посохло потому что тут слои, ну такие приличные наложены, все должно хорошо высохнуть поэтому скорее всего в понедельник открашиваю вот это навесное, а во вторник готовлю, открашиваю кузов, потому что еще надо приготовить с другой стороны, а снять двери и подготовить, ну там ржавчина на пороге и крыло вниз. Поэтому скорее всего я открашу сначала навесное, вот он, а потом кузов отдельно. какие -то вот, какие-то вот такие вот у меня планы. Поэтому на сегодня мы, мы заканчиваем. Закончим. Всем пока.